Будем вот сегодня рассматривать стратегему 25. Называется выкрасть балку и подменить колонны, не передвигая дома. Ну, по-русски в воздухе переобуться. Так она, в общем нормально звучит. То есть, сделать что-то незаметно такое, что внешне Никак, никак не меняется, а внутренне поменять все кардинально. Внешне то же самое, ну как вот путинцы законы там как-то меняют, да, вроде там чуть-чуть-чуть поменяли, все нормально, а все совсем не так, да, совсем все по-другому, да? вот. И вынуждать союзник постоянно менять свое построение, пользоваться беспорядком в его рядах. Дожидаться, пока он потерпит поражение, и самому стать победителем. Вот так это толкует. Ну, как Володин говорил Олегу Грищенко, когда я просил Грищенко спросить у Володина, что они не понимают, что нарвутся. Он сказал, цитирую, я помните, говорил, власть мы не отдадим. Он сказал, чтобы мне передали. да, И э, он сказал, мы все время будем менять правила, а сами не будем следовать никаким. Это было относительно выборов и так далее. Так что я услышал то, что он мне передал. Вот это как раз все время менять правила, да, и сами не следовать никаким. Это вот как раз выкрасть балку и подменить колонны. Но... Значит, иллюстрация к этой стратегии такая. В V веке в древнем царстве Цзинь власть принадлежала шести могущественным фамилиям. Ну вот, и, значит, господи, опять эти фамилии, могущественные шесть, я не могу прям прочитать честное слово. Ну давайте будем читать. Выхода другого нет. Раз взялись В древнем царстве Цзинь власть принадлежала шести могущественным фамилиям. Джи, Хань, Вэй, Джао, Фань и Хань. Самым сильным из них было семейство Джи, возглавляемое Джибо. Амбиции джибо не имели границ. Он заключил союз с семьями Хань, Вэй и Джао. Так, да, из шести с тремя. Уничтожил кланы Фань и Джун Хан. И захватил их земли. После этого он потребовал от клана Хань уступить ему свои земли. Да? Предводитель клана Хань, Хань Кан Цзы поначалу хотел дать отпор на Халу, но его советник сказал ему Джибо, человек алчный и злобный, если мы не уступим ему, он захватит наше владение силой. В будущем он непременно захочет отобрать еще чьи-нибудь земли, и тогда, возможно, нам представится случай отомстить ему». Хань э, Канзы послушался своего советника и выразил покорность Джибо. Последний, окрыленный успехом в скором времени стал притязать и на владение семейство Вэй. Глава последнего Вэй Хуань Цзы, тоже не оказал открытого сопротивления Джибо в надежде дождаться благоприятного момента для того, чтобы освободить от его дикт... освободиться от его диктата в будущем. Наконец Джибо потребовал и изъявление покорности от семейства Джау. Глава этого клана Джау Синьдзи э, не хотел ничего слышать. Тогда Джибо повел свои войска у владение Джау и осадил его столицу. Он приказал построить плотину на протекавшей рядом реке, чтобы затопить город. Войда поднялась почти до самого верха городского рва. В городе начался голод, но его защитники поклялись стоять до последнего однажды, что его в сопровождении Вэйхуаньцзы и Хань Ханьканьцзы отправился посмотреть на осажденный город ну вот удовлетворенно сказал, теперь я знаю что для того, чтобы уничтожить город, достаточно одной воды, услышав эти слова Хань Ханьканьцзы и Вэйхунцзы многозначительно переглянулись, они разом подумали о реках, которые протекли протекали у их родных городов. Очень скоро Чжао Цзы прислал из осажденного города Гансакхан Цзи -ган и Вэй Хуан рассчитывая склонить их на свою сторону. Если отрезать губы, то зубам будет холодно, сказал гонец, когда... Падет Джау, наступит ваш черед. И тогда Хань Канзи и Вэй Хун Ци вступили в сговор с Ч... Джао Через некоторое время Джао Сын послал группу ловких воинов разрушать плотину на реке. И на реке вода затопила лагерь Джи Бо. Одновременно армия Джао вошла, вышла из города и легко смяла расстроенные ряды. Осаждавших сам Джи Бо был убит в бою, трое победителей разделили между собой земли клана Джи. В общем, вот такая вот веселая история. Да? И то есть суть какая, не меняя фасада, да, а, удалить несущие опоры. Вот так а, толкуется, в общем-то, эта а, идея. Ну, обмануть, обмануть, вот китайцы рассматривают эту стратегию еще так, что обмануть с помощью внешнего вида, то есть подать в упаковку, где будет конфета, помните, как в том фильме, как он назывался -то? Господи, когда дядя Петя, ты дурак, он разворачивает, а там пусто, детка на конфету. Вот. То есть обмануть с помощью упаковки, это именно стратегема. Это кот в мешке. По-другому, в общем-то, в России как еще можно назвать? Ну, переобуться на ходу можно назвать, да. Вот. Ну. Так помните, также не меняя упаковки, наколол всех Китай. Вот сейчас приходит у, на, помните, одна страна, две системы. Дэн Сяопин заявил: ура! От эту муху Гонконг отвалился от Англии. Да, ну, в связи с тем, что были договора, заключены соответствующие и так далее. И стал. Капиталистическим Китаем. То есть есть социалистический Китай. Ну, образно, да, есть капиталистический. И что случилось? И сейчас наехали на Гонконг, меняют законодательство и так далее. То есть просто обманули и поменяли, да, балки. Фасад остался прежний. а балки внутри поменяли. То есть кардинально все изменили. Уже изменили. Да? И э, вот э, если вы э, следите, да, то есть такой форум Один пояс, один путь, это идея Китая, ну такая же, как э, одна страна, две системы. Один, один э, пояс, один путь. Это, вот пояс, это этот. Э, Шелковый путь, да, и все страны, которые вокруг шелкового пути, они должны там взаимодействовать и так далее. В чем суть взаимодействия? В том, что лечь под Китай, вот и все. То есть, им говорят про торговлю, а на самом деле речь идет не о торговле. Речь идет о политике, и не об экономической политике. Речь идет о военной политике, о политике в общем, да. Речь идет о том, чтобы Китай признать главным. И основным, так сказать, и допустить до всего. Вот как в том китайском рассказе. Когда один черт решил залезть везде. Но ну, видите, его остановили. А этого кто остановит? Так что посмотрим. Это не форум, на самом деле. Это... Обычная стратегия, где именно на ходу переобуваются. Да? Вот Китаю нужна возможность переобуться на ходу. Чтобы перестраивать здание изнутри, как вот по этой стратегеме, это здание нужно построить. Оно должно быть. А потом его можно изнутри уже дербанить и делать все, что угодно. И говорят, вы, вы видите, ничего же не меняется. Смотрите, допустим, Путин какой пришел к власти. Пришел, про демократию что ты говорил, про то, вроде ничего не поменялось, Российская Федерация, то же самое здание, а внутри все поменялось, все балки вытащили, все. Это очень важно.